Я приветствую вас на своем канале И для любителей Собирать Биткоин сатуши Есть вот такой вот сайт Ну Это Моя рефералка Вот Полностью а, Рефералка будет по Реферальная ссылка Будет под видео Здесь мы собираем биткоин сатоши можно выбрать русский язык вот здесь сбоку нажимаете на галочку и очень низко найдете русский язык там почти где-то в конце я находила русский язык сейчас найдем украинский ну, наверное, я, проп... Ой, я пропустила. У меня был здесь русский язык. Вот русский. Нажимаете на русский. И почему-то не переходит. В прошлый раз у меня перешло. Ну, ладно. Хотя и на английском здесь все понятно. Значит, в чем здесь смысл? Дело в том, что здесь дают... Вы получаете 2 Сатоши, это постоянно. Можете получить 12 Сатоши и, возможно, как кому-то попадется даже 78 Сатоши. Вот сюда вы вставляете свой адрес с Фаусат Пей. Но я думаю, можно другой адрес поставить. Вот заходите на Фаусат у меня сейчас здесь 6 сатошей. Заходите либо в депозиты, либо в линк э, адресе То есть у, у, уже привязанные адреса. Я, у меня привязанные адреса с Pair. Вот он. Вот я его копировала. Переходила обратно на Bitcoin Star. И вот вставляла сюда. А возможно придется это сделать несколько раз. Потому что вылазит реклама, убираете просто все. И в конце концов оно у вот вас сюда вставится. Дело в том, что здесь нет таймера. Самое главное. Далее обычно нажимаем на я человек, гидросамолеты. Вот, гидросамолет. Это тоже у меня гидросамолет, по-моему, все готово. Теперь надо найти вот эти цифры, иногда цифры иногда э, э, слова. Э, значит, один. О, один где у нас один. Вот видите, здесь написано один черта 5. То есть мы делаем первый шаг. Значит, так вот один. И видите, пока. Рекламу. Убираем рекламу. Теперь нам нужно найти 2. 2 здесь, что ли? 2. Значит так. 2, 6. Ну и, естественно, остается 4. И вот уже у нас 2 и 5 черта. Теперь нажимаете сюда. Сейчас закачается... Закрыли. Нажимаете вторую. Баннеры эти. Просто нажимаете эти баннеры и все Закрыли. Смотрите, что 4 И последний баннер. То есть у вас должно быть 5 дробь пять. И теперь написано Climb Now. То есть можно нажимать и получать Сатоши. Get Reward. И читаем, что две Сатоши были посланы на Faucet B. Но я так поняла, что здесь можно и перейти на другие Фаусет и на Lightcoin. Лайткоин Light Так. Теперь Значит, мы, две сотушки мы уже заработали. Я делаю перезагрузку этого сайта, продолжить. А одну минутку надо подождать. Минутку ждем. Вот такой вот сайт. Минутка это совсем немножко. Вот здесь вот вы возьмете свою реферальную ссылочку и будете распространять это э, кому хочется. Так, еще раз. Я перезагружаю сайт. Все. Как видите, я могу продолжать. Нет, еще нету, вообще я, я не робот. Вот, появился. Человек, убираем. Уже один первый шаг сделал. Теперь вот надо разгадать вот эту... Ой, я за человека, а Что они мне дали? Велосипеды, велосипеды. готова так и теперь мы еще вот это 1 c 1 b 1 c 1 b 2 c и 1 а 2 c и 1 а 2 а и 2 b 2 а 2 b и, и последнее вот это вот и пошли нажимать на баннеры. Раз баннер. Второй баннер. Даже иногда не дожидаюсь, когда он загрузится. Третий баннер. И четвертый баннер. И вот у вас уже все пять шагов сделано. Нажимаем Get Reward. Это вы закрываете. Это вам не надо. И, пожалуйста, 2 сатоши у Send to you on Faust Pay. Теперь мы идем на Faushood Pay. Помним, что там было 6 Сатоши у меня. И смотрим у меня уже 10 сатушек так как мы два раза с вами прошлись по этому крану теперь мы можем попробовать пройти третий раз по этому крану вот он сейчас он вот загрузится делаем еще раз перезагрузку сайта у меня просто очень медленные И нам опять надо подождать одну минуту. Вы, если хотите, досматривайте видео. Если не хотите, и все понятно, то закрывайте его. А я все-таки буду продолжать. Одна минута не так уж много. Красиво, конечно, сделан. Ну, попробуем еще раз. Опять я перезагружаю сайт. И можно опять по новой. Адрес уже вставлен. Сейчас ждем когда здесь появится я не робот, я человек. Вот это у меня интернет опять идет загрузка интернет шалит вот так я человек не получилось еще раз я человек не получилось вот я человек гидросамолеты гидра гидра гидра гидра и готово. Теперь нам 2 плюс 4 – это 6. Так, убираем. 2 плюс 4 – это 6 мы уже сделали. 1 плюс 8 – это будет 9. Вот 9, 9, 9. 4 плюс 4 – 8. 8 и 3. И опять пошли. 1. Одну ступеньку сделали, вторую ступень ступеньку сделали, еще ступенька. Тут вот зависит от того, сколько вы закрыли э рекламы. Вот уже пять штук реклам я закрыла. И я уже могу опять получить свои две сатуши. И вот, опять две сатоши были отправлены на фалшет Переходим на фалшет я обновляю страницу, у меня уже 12 сатушей. То есть, кому этот кран понравился, пожалуйста, заходите. Потому что действительно здесь собирается очень быстро. Нет, это не надо, ребят. Это я неправильно нажала. Я хотела взять ссылку. Это вот моя реферальная ссылка. Она будет под видео. На этом все. Желаю вам больших доходов. И главное, хорошего здоровья.